Очень миленький телефон от Hello Kitty. Я, конечно, не любитель розовых котов, но телефон меня очень заинтересовал. В скобочках нет. Ну, что сказать, обычный кнопочный телефон, создатели которого хотят заработать на фанатах бренда Hello Kitty. Я вот прям вижу, как после моего видео толпы школьниц побегут покупать этот милый гаджет. В скобочках нет. Моя статистика видео говорит об обратном. По технической части очень мало чего известно, да и зачем много знать-то? Неважно, сколько дюймов экран, сколько миллиампер-час батарея. Самое главное, что есть изображение Hello Kitty. У нее очень страшно светятся глаза, и это страшно, страшно жесть. Единственное, что мне известно, это объем аккумулятора 800 миллиампер-час. Может вместить в себе две сим-карты. Есть слот для карты памяти, FM-радио, про Bluetooth ничего не известно. А нет. Он есть. Надо было просто пониже пролезнуть. Ладно. Хе. Камера есть, но вот только она меньше 1 мегапикселя. Создатели этого детища просят у детей всего 1800 рублей. Хотя мне кажется, что это многовато. Очень мощный, классный, стильный, защищенный смартфон. Имеет размер дисплея 5 дюймов с разрешением 1280 на 720 Обладает 8-ядерным процессором. 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Камера основная на 16 мегапикселей и фронтальная на 13. Емкость аккумулятора 4250 мАч. Защищен по стандарту IP68. Ну слушайте, что-то прям все так хорошо. А статистика говорит об обратном. Ну не может такой классный телефон стоить всего 7600 рублей. Ну согласитесь же. Вот мы и снова окунаемся в сегмент... Очень-очень бюджетных кнопочных телефонов. И ты, сука, гребаный нытик, кто будет писать, что это неправда или еще что-то. Заткнись, блядь. Заткнись, сука! И слушай до конца это видео. Первое, что его выдают как супер дешевый телефон, это толстые рамки. Ох, хитрые китайцы! Тебе что, дисплея жалко, что ли? Ну сделай экран побольше, а? А то я так совсем скоро ничего не буду видеть. Дисплей чуть-чуть! двух дюймов не дотягивает и это печально может быть хоть что-то в этом телефоне есть хорошее например аккумулятор на 1680 миллиампер час не сильно много но и не сильно мало про камеру я вообще молчу есть небольшой но все-таки фонарик а также mp3 видеоплеер диктофон будильник и наверное календарь в общем китайцы за него просят всего 1000 рублей что вполне для этого телефона справедливо а эта раскладушка меня просто убила! Такое ощущение будто кнопочную Nokia модель, которой я, конечно же, не помню, взяли и растянули, и у них получился вот такой резиновый монстр. По технической части ничего интересного. Камеры нет. нет! нет! Уча, значит, нет! нет! Батарея на 760 миллиампер-час. Разрешение дисплея 128 на 128. Ну и жадные китайцы. За него они просят аж 5000 рублей. Очень стильненький и, на первый взгляд, кажущийся дорогим смартфон. Телефон выполнен якобы из кожи. Ну я догадываюсь, с какой кожи он сделан. Обладает 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти. Аккумулятор на... На... Аккумулятор на 3200 мАч, размер дисплея 5,5 дюймов, основная камера на 13 и фронтальная на 5 мегапикселей. Телефон действительно выглядит как очень хороший и дорогой телефон. На деле же он стоит 5000 рублей. Самый дешевый 6-дюймовый смартфон. Создатели по максимуму сделали его как могли менее рамочным. По дизайну он весьма прост и скучен. Больше напоминает обычный, очень маленький планшет. Характеристики телефона меня вообще не обрадовали. Но кто в 2019 году делает телефоны с 512 мегабайтами оперативной памяти? Мне вам не кажется, что что-то как-то тут, по-моему, уже пошло не так. Камера основная на 5 мегапикселей и фронтальная на 2. Работает на Android 5.1. Разрешение дисплея 540 на 960. Один из самых нищебродских смартфонов, которые я когда-либо видел за 3000 рублей. Давно у нас не было телефонов размером с кредитную карту. В отличие от своих конкурентов, обладает большим экраном на 1,8 дюймов, что очень неплохо. Обладает типичной 300 миллиампер часовой батареей. Также у него установлен Bluetooth версии 3.0. Из дополнительных особенностей наличие календаря, FM-радио и калькулятора. Очень конкурентоспособный телефон на рынке мини-телефонов. Всего за 1200 рублей. Представляю вашему вниманию модульный смартфон от компании Doogee. С моей точки зрения, компания в плане качества своей продукции вызывает подозрения. Очень много было жалоб, что телефоны сильно лаганутые. Но сегодня не об этом. Наконец-то они выпустили очень достойный смарт. Давайте быстренько пробежимся по характеристикам. 6 дюймов экран с разрешением 2246 на 1080 Имеет 6 гигабайт оперативной и 126 гигабайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Обладает 16 мегапиксельной основной и фронтальной на 8 мегапикселей камерой. Работает на Android 8.1. Способен вместить себе еще 256 гигабайт microSD карты. ух Телефон имеет 4 съемных блока, камера ночного видения, чехол Powerbank, игровой джойстик и рация. Очень даже неплохой телефон и стоит всего 25 тысяч рублей. Это телефон, про существование которого вы даже не знаете. Ну, по крайней мере, я не знал, что это Sony Ericsson, я думал это какая-то Nokia. В общем, телефон достаточно староват, выполнен в духе телефонов... 90-х. Антенна и специальная дверка, которая скрывает клавиатуру. По технической части сложно точно что-то сказать. Ну, понятно, что телефон поддерживает черно-белые цвета, экран достаточно маловат. Также известно, что на этом телефоне установлены базовые игры, такие как Tetris и какой-то Солитари. В общем, скучать не придется. Несмотря на то, что телефон не актуален для нашего времени, на Алиэкспресс его купило более 200 человек. И это достаточно неплохой результат. Цена на него 3300 рублей. Ну и напоследочек очередной защищенный смартфон с кучей физических кнопок и маленьким экраном. Раз уж мы упомянули дисплей, грех не сказать его точный размер. 3,5 дюйма. Имеет лишь 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной памяти. Обладает основной камерой на 5 мегапикселей и фронтальной на 2. Работает на Android 6.0. Единственным, наверное, его плюсом является аккумулятор. Здесь у нас на 5000 мАч. Телефон больше мне напоминает рацию со встроенным телефоном. Ну и как обычно, борзые китайцы за него хотят космические деньги. 8300 рублей. Вот и все. мы на один выпуск стали ближе к финальному ролику сезона, после выхода которого я по традиции ухожу на один месяц в отпуск от видео данного жанра. Во-первых, хочется немного отдохнуть от телефонов. Во-вторых, нужно найти еще больше необычных телефонов, потому что они понемногу заканчиваются. Увидимся через неделю. Пока!